всем привет с вами Гексбоджи и сегодня у нас обзор на телефон Samsung Как вы видите уже на своих экранах опа на видно значок окон вот, вот что-то да видно значок эм, от GTS 350 до да, 3530 да Мамер 3, 2 мегапикселя, тут написано. Получить не вижу, да. Мега представь в сейчас смотрю. Тут Samsung, у меня код, он старенький такой. Давай, старенький уже год где-то. его. Так, Чужие. Нет, понятно. Пойдемте. Сколько? Ты не Тут, короче, есть такие предложения, ну, какие у меня есть предложения. Тут есть интернет, вот. Фом радио. Сейчас я не, не могу продемонстрировать, я вот, сейчас на наушниках с собой не он а по наушникам. Вот, смотрите. Нажимаем сюда. Это. Сейчас. Так. Привык. Я, я я по-помочь эту читал. Сейчас буду закрыть Проводная гранитура используется как градиантена. Подключите наушники. Вот. Понятно все. Игры, приложения. Загрузите игры. Дурак, хагман Gravity Defile, насос иконом рикошет Lost World, worm Servic и Minecraft 2D. Клиент. Нет. Yes. Что там? А, клон. Да. Просто помню, что читал. Мектофон, Bluetooth, таймер, Синдомер, Ec. EC-сервер, да? Не знаю, как он правильно произносится, если честно. Там сонпактер также есть, настройки, общение, киносточка всех есть, общение, камера, поднейзер, интернет, сообщение, фильмы, а, ай, музыка, контакты, журналы, фильмах. Кинофинфильм. Музыка есть, заговорный библиотек, вы тебя не будет стройки залезть а настройки прыгать или там эффекты что-то такое можно делать киэффекты музыки ходим файл не буду уже показывать нет, пока ж... я нет покажу сейчас виду пароль Все теперь пароль нафиг нафиг кстати я в этом бростейте который прошлый раз был, где... был тогда он был на где-то на первом месте эти дас был во втором пума на третьем найк на най тогда очень сильно разочаровал можете зайти на мой канал не смотрел это видео тест браслетов сейчас вам покажу где можно вот маншет стоит на час бабушки да часу бабушки вот. на ну, этот видео второе число да сегодня, угу. да, сегодня Нет, сегодня 20, да, сегодня 23 число 14 -го года. Где вот, сказать уже, еще так, что Так можно уже почему-то. вот так вот. При том можно сделать что-то, зажали и нажимаем. Это, ну, просто задержу палец, если что подумали там контакты есть пароль у меня. Мину тоже там назад. Сейчас там кружка пароль сделать какая-то такое. Что такое захожное? Тут я, я где-нибудь будет. 7 минут где-то будет. Делай время. Да, телефон коротенький. Борть восемь безопасности. Да, восемь безопасности. Исторически члены платежи же. То есть, смотрю, да. Блокировка телефона выключена, надо включить. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак. Проверка, пин можно пин-код сделать там. Да. Блокировку, сим-карты, блокировку телефона. Оповещение сменить сим карты, изменить пин, код, из изменить пин, изменить пароль, изменить ТФДМ, защиты личных данных, забудкирован у меня стоит. Все на телефон Так заходим в. А, да. Вс, показать. Во что не знал. На Samsung это действует на самом деле у меня карта мотив вроде звездочка 201 210 начну 201 решетка время 16.05 мне 16.07 спешит чуть -чуть. ну ладно я сам поставил нажми на спешащий ну вот вроде все рассказал не знаю может чуть еще рассказать части я расскажу вам про как снимать на планшете эм, без рут. Да. как снимать на планшете. Экран без рут. Я вам все это покажу в следующей часть. А с вами был GitBot. Всем очень, всем пока.